Все, у кого еще страх? Так, ну давайте вот с вами вот поговорим. Что за страх, чего боимся? Не-не, вот, вот здесь, вот, вот женщина вот. Да? Uh -huh. Я даже не могу понять, где объяснить, я пытаюсь из чего это бывает. И, ну это другое, это вы, ну, вот так как у вас очень сильно накопилось статическое напряжение в теле, то у вас ночью возникают спазмы в голове, которые могут привести вас к инсульту. Из-за этих спазмов вы пугаетесь, и просыпаетесь, и страшно вам. Для чего? Что надо делать? Нужно вставать возле дерева, час стоять, побеждать эстетическое напряжение, страх пройдет. Это немножко другое, это как бы наоборот правильный страх. Он указывает на то, что есть опасность. А я вам объяснил. Все, давайте дальше поехали там. Ну, кто у нас еще боится страха? Вот давайте вот женщины там черненькая. Добрый вечер, Легенадьевич. А mm -hmm. Вот у меня есть страх, э, если я прошу, когда я ребенка... Во-во-во-во, это из прошлого. Ну, то есть в возрасте где-то 36 лет, в прошлой mm -hmm. жизни, были роды, которые закончились гибелью ребенка. Такой жесткий стресс, тяжелейший просто. Там то ли выкидыш был, то ли чего то, то есть такое жесткое очень... Состояние, переживания тяжелые и такой осадочек остался. Вот э, в этой жизни эта судьба практически исчерпана. Ну то есть, напряжение какой-то в матке есть, оно побеждается статическим упражнением, постояла возле э, липы, там, э, клёна, таких деревьев, статическую энергию убрала и спокойно беременеешь, э, носишь ребенка и рожаешь, и все. А страх, осадочек будет. Потому что это из прошлого, с ним просто так не разделаться, понимаете, это из прошлого, это ваше прошлое вас мучит. Но вот страх, помимо, помимо того, страх, что ребенок будет с проблемами, вот умственная... ну, потому что напряжение в матке означает проблемы, но у вас сейчас нет такого напряжения, чтобы были проблемы, это все из прошлого, вы это пережили уже. У вас был такой ребенок в прошлой жизни. Все это у вас было. вы еще говорили про статическое вот, э, стоять у дерева. Как правильно стоять это дерево? То просто вот спиной стоять, тут подержав. Не, момент... вот так вот, правильно, вот так. Нет. Вот так. Надо, надо встать возле дерева, обнять его. Так. А если правда, то надо стать спиной. И вот просто стоять спиной, прислониться спиной к дереву и стоит. И почитать молитву в это время. Это правда. И мысленно желать всем счастья, кто проходит, потому что когда вы дружить с деревом, так будете, люди будут. Они всегда напрягаются, когда у кого-то какое счастье происходит. Да и вы стоите рядом с деревом, и собачки будут бегать, нервничать они. Вот. Ну вот не по себе, что вы вот, между деревом, вами что-то происходит. Вот. Или люди будут смотреть, секта, секта. Сразу секта. Если кто-то кого-то любит, сразу секта. Понимаете, это естественно. Но надо быть выше всего этого. Да, это правильно. Понятно? Будьте счастливы, стойте, радуйтесь с людям, если они. Неправильно вас реагируют, у них, значит, все впереди, они развиваются, не обращают внимания. Ладно, мы, хорошие, двигаемся дальше. Итак, вот смотрите, страхи делятся на две категории. Первая категория, они имеют просто, просто у тебя есть чувство какое-то такое тяжелое, чувство, нет эмоций. Это чувство не у тебя. Ты еще не знаешь его глубоко, не понимаешь, как женщина говорит. Я не знаю, что это за чувство, но эмоций никаких нет, чувство есть. Это из будущего. Это опасность, с ней надо работать, надо разобраться. Вот. Если у тебя сильный страх, ты пугаешься, ты чувствуешь, что так будет, значит это из прошлого, это уже проехали. Все. Понятно разобрались, да, со страхами? И, но следует знать такую вещь, что даже если что-то из прошлого, то есть такая пословица, за что боролся, на то и напоролся. Поставьте, пожалуйста, цветочки в это, чтобы не вяли туда кто-нибудь в вазочку. Жалко цветочки вянут. Вот, видите, какая девушка. Она со мной бегала сегодня? Нет, не бегала? Ну, будет бегать, значит, вообще. Да, я каждый день по 17 километров, каждый день, да иногда и ночью бегу, если сегодня не хватает. Нет, я бегаю раз в 6 дней, у меня такой график. 17 километров нельзя каждый день бегать, это очень опасно для здоровья. Раз в 6 дней, я когда пробегаю 17 километров, я теряю 2,5-3 килограмма сразу, с меня слетело. Вот, такая нагрузка для организма, но эта нагрузка очень сильно улучшает жизнь. Мы пробежали, стали в воде, и все просто бежали от счастья. Понимаете, там в воде еще постояли, и все вышли, смеются, радуются. Вот такие сильные изменения в сознании происходят благодаря такой практике. Со мной в следующий раз, завтра можно со мной будет. Я желаю всем счастья читать. Не пропускайте. А то потом опять будете спрашивать, когда в следующий раз. А побегать? Ну, приеду, побегаю. Что, нормально? Я не знаю, где мы будем бегать, если 200 человек придет. Это будет уже круто. Ладно. Движемся дальше. Итак, страхи. Страхи побеждаются точно так же, как побеждается камень. Который находится в стрессе, в этом воде, ну вот лежит камень в воде, вот допустим, у меня есть ручеек, там дерево повалило, Я говорю, что же с ним делать? Надо просто подождать весны. Когда зима наступает, то вода, уровень воды в этом ручье возрастает в 10 раз. И он просто вода, это дерево просто и смывает, и она просто его уносит, понимаете? Вот этот потоком этой воды. Точно так же, когда у человека камень в сердце, он чувствует вот эту вот опасность какую-то или невозможность какую-то, допустим, Олег Геннадьевич, благословите меня, чтобы я больше никогда, никогда с этими мужиками не связывалась вообще. Не хочу, можно не хочу сделать. Это означает, камень в сердце там сидит. Камень. Что делать с этим камнем? Нужно приходить на ретрит, я желаю всем счастья, входить в этот поток очень сильный. И, ну, ты какие у нас тут бегают, дорогие. Вот. Входить вот в этот поток энергетический. И постепенно, когда энергия сильная пойдет по сердцу, вот эта река, когда потечет сильно, то она этот камень выворачивает и смывает. Причем это происходит не обязательно, что ты об этом думаешь. Это просто зависит от силы потока. Вот, допустим, у нас в нашей команде я провожу... Вы тоже зеваете от меня, да, вас тоже расслабило. Сильно расслабило, да? Так вы уже не можете меня слушать, да? Все хорошо, Олег Геннадьевич. Да? Поднимите руку, кому сильно. Видите, какая энергия. Мне на всех вас хватает. Я пробежался, и вы все такие сидите. Все. Спасибо, Олег Геннадьевич, все хорошо уже. Видите, это энергия природы 50% успеха. Понимаете, а я то, что я вам говорю, так оно и есть. Вот вы наполняетесь от меня тоже энергией природы. А если вы от себя будете наполняться, то еще лучше будет. Итак, камень в сердце. Один мой знакомый, у него он был высокопоставленным человеком в Москве. У него был свой, ну, как бы он как бы занимался земельными вопросами при правительстве. Ну, у него был сам свой дачный поселок, если занимаешься земельными вопросами, как бы себя же обижать не будешь, правильно? Вот у него был там, дачный поселок свой строился там, mm. и все было у него нормально, с деньгами, и с жизнью, как бы, и... У него был друг, который вместе с ним это делал. И друг тоже занимал высокое положение. И друг решил как бы его обмануть, все отжать у него. И он как бы в результате так получилось, что он потерял всю землю, потерял власть и, и получил пинка из Москвы. Полетел как бы из Москвы, начал слушать мои лекции, работать над собой, молиться включился в нормальную жизнь, и потом говорит, Олег Геннадьевич, вот как бы благодарен вообще судьбе, что все это произошло. Я в таком дерьме жил, вот. И говорит, сейчас у меня такая классная жизнь, у меня молитвы есть, добрые друзья, там зарядки, и все как классно в моей жизни. Но есть только одна проблема. Вот когда я вспоминаю этого своего друга, у меня камень в сердце. И я как бы не могу, вот, память такая тяжелая, камень вот, это, не могу простить его. Вот хочу простить, не могу простить. Ну, ладно, мы с ним поговорили об этом, отметил он для себя это. Я говорю, ну, надо молиться, постепенно простишь, и все, и мы как бы закончили этот разговор, забыли тему. И прошел год, он приезжает к нам, как бы в нашу село, где я живу, и там у нас молитвенный ретрит. Мы собираем 40 человек, громко включаем молитву святого человека, громко, очень громко молимся все вместе. И он тоже подключается к нам, и два часа без перерыва там молимся, молимся громко. И как, когда все это закончилось, я и говорю его. что-то изменения какие-то в жизни почувствовал, он говорит, ну а какие изменения? Я говорю, ну вот сердце что-то поменялось, он такой, раз как. Простил. Такой. Простил. Так, вы понимаете, то есть камень в сердце пропал. Ну, то есть, его смыло потоком вот этой молитвы. Просто смыло, и все. Ну, то есть, камень сердца означает то, что у вас не хватает энергии, не хватает потока вот этого, чтобы смыло просто, и все, и ничего не осталось. Понятно, да? Ну, то есть, нужно ехать куда-то, паломничество, в местах, где сильные молитвы. Вот очень громко люди молятся, хором поют. Бывает, люди по 10 тысяч человек где-то собираются. И вместе там молятся, там такой хор сильный. Когда вот такая энергия, поток духовный такой идет, ты в этом потоке. Или, допустим, люди купаются в ледяной воде в крещении, тоже поток такой энергетический идет, и такой, оп, искупался, и, и простил. Понимаете, то есть нужен просто, нужно просто попасть в поток. Нужна просто очень сильная энергетика, чтобы ты желал всем счастья. Вот завтра, это, кстати, была скрытая реклама завтрашнего мероприятия. Понимаете, да? Ты вот. когда попадаешь в поток, молишься такой, Эо! и у тебя вот это вот, Юх! камни вот сердце вот эти пропадают, проходит. Иногда бывает, что камень выходит наружу, и после вот такого мероприятия тебе стало, стало как будто еще более остро воспринимать, ты начал эту тему. Это тоже нормально, потому что сначала камень выходит наружу, он вылазит, а потом пропадает. Мы завтра об этом тоже будем говорить. То, что у человека в сердце, допустим, легкость, после ретрита может тяжесть быть. Это значит, что он что-то вытащил наружу. Может, даже он не знает от чего. Но он потом на следующем ретрите или сам помолился, у него совсем это все выходит, и все, и становится нормально. Потому что плохие события, которые приходят в жизнь человека, если человек не молится, не работает над собой, то эти плохие события, они, он узнает о них только, когда приходят события. Понимаете? То есть неожиданно это все происходит. Когда человек совершает молитву, то событие всегда, судьба всегда человеку показывает то, что она будет его мучить заранее. Но для того, чтобы человек это увидел, ему нужна, нужна вот эта молитва, работа над собой. Потому что ты должен очищать сердце, и тогда все новые порции очищения выходит. И если человек очистил все, что сейчас есть, у него жизнь хорошо идет, значит, он начинает очищать то, что будет в будущем. И он вытаскивает эти пласты судьбы, прорабатывает их уже из будущего, и предвосхищает события. Потом придет время, и вы начнете чувствовать будущее. Когда сердце в настоящем чистое, в будущем более-менее чистое, и ты оп что-то тяжело. Начал думать о будущем, тяжело. Значит, там события ты почувствовал тяжелое. Помолился легко, прошло. Вот так вот можно побеждать судьбу. Вот, допустим, когда я в Украину планировал поездку, я молился и чувствовал, не пускают. Молюсь, не пускают. Молюсь, не пускают. Молюсь, не пускают. Молюсь, не пускают, молюсь что то меняться начало. Опять молюсь, меняться начало. Молюсь. Вроде пускают. Опять молюсь дальше. Пускают. Молюсь. Пускают, но будут какие-то трудности. Ну и, в принципе. Приехал, небольшие трудности и пустили. Все, как почувствовал, так и произошло. Ну, то есть, это называется преддействие. То есть, человек может предвосхищать события. Ему не обязательно вот втыкаться всегда в проблемы. Ты события предвосхищаешь, промаливаешь их, и все, и живи на светлой стороне. Ну, то есть, что такое страхи? Страхи, они идут из прошлого и из будущего. Если страх очень яркий, эмоциональный, снится постоянно какой-то сон, вот такой тяжелый, это из прошлого всегда, сто процентов. Вот если вы чувствуете опасность без страха, а просто вот что такое, тяжесть сердца, сердце, такое чувство какое-то тяжелое, думаете о будущем, чувство тяжелое, это из будущего. Как побеждается аскезами, молитвой, все побеждается. И то, что страх, страх почувствовала, сходила к бабке гадалки. И она говорит, конечно. Это у тебя на роду написано, посмотри, как бы у мамы, у твоей, у папы, у тети, у тети, у собачки, у жучки, у внучки, у ребки, у всех. И ты говоришь, ну точно, да, ну, а что делать? Ну, закажи себе участок земли под Одессой, там, отмери, -то, то, что тебе подходит по размеру, дерево себе уже, плиту, как бы, заказывай. Ну, Бабки-гадалки, они помогают часто его жить, понимаете, человеку. Вот. А надо что делать? Надо просто понять, что это объем работы. Судьба это не то, что предрешено. Это просто объем работы. И вот совершают эту работу, на судьбу влияют Аскезы и Малико. Выключите фонарик. У меня глаза стыдят. Можете дальше снимать. Я даже вам... Помогу как -то. Вот примерно так. Кризисы. Что такое кризисы? Кризисы — это этапы развития человека. Вот, допустим, классический кризис. Мне вот женщина спрашивает, говорит, Олег Геннадьевич с сыном проблемы. Ну, то есть, я не могу с ним ничего сделать, он грубит, как у меня вся жизнь из него под откос. Мне плохо, вот, просто реально плохо от него, хотя я его люблю. Это кризис. Зачем он нужен? Кризис это определенный, когда ты на, на определенную ступеньку жизни зашел, дошел до конца ступеньки, дальше нужно вставать на следующую. А ну тебе не хочется. Ну живешь и живешь, что туда лезть? Нормально же все. Вот. И тогда будет кризис. Кризис он как бы не дает человеку возможность mm -hmm. дальше на этой ступеньке оставаться. Ему надо что-то менять, иначе жизнь остановилась. Все, а что менять конкретно в данном случае? Начать верить в Бога, а не в сына. Вот когда женщина начинает верить в Бога, она и сыну помогает, она ему помогает, молится за него, он становится лучше. И не страдает от него, потому что страдания идут от привязанности. Если я вот приковался к человеку, думает я о нем, постоянно тяну с него силы, он мучается, тоже меня страдает. И я как бы в как замкнутый круг. Я о человеке думаю, дальше не движусь в жизни. Значит, вера в человека. Воткнулся в это, в жизни, как бы, нет. Ну, воспитала в сына уже, дала ему дальше жить. Чего о нем думать? Пускай себе плывет корабль. Думай о своей жизни дальше. Ты же не родилась для сына. Сына, как бы... Вот представьте, вот женщина, если бы до сына рождалась. Или для дочки. Ну, вот, допустим дочке как бы дочку родила, вырастила, ну, если для дочки вот женщина родилась, или для сына. Сына родила, вырастила, потом уже взрослый сказал, мама, мама, привет, и вам сразу раз умерла. Почему? А потому что она для сына родилась, сыну уже не надо, все, ну, раз, умерла, все, легла, умерла. Но люди же дальше живут, если дальше живут, значит не для сына ты родилась на этой земле, а для Бога. И надо теперь о нем думать, а не о сыне. Надо отпустить и пускай плывет своей жизнью, и тогда у тебя новая жизнь начинается. Это называется кризис. То есть кризис это, когда ты старое понимание вещей, оно заканчивается, в нем нет смысла. Ребятки, вы здесь не бегаете по залу, вы отвлекаете на себя внимание. Хорошо, по, по залу не бегать. Может там бегать в других местах где-то. По залу не надо бегать. Ну же бегать слушать. случилось. Итак, кризис означает просто этап жизни. Не надо его воспринимать как обречение. Допустим, вот некоторые люди говорят, я живу одна, у меня никого нет. Я так уже не могу дальше жить. Это кризис. Причина одиночества, неправильный образ жизни. Что надо делать? Менять свою жизнь. Длительное движение, все силы появились, дальше любовь к людям, служение всем, забота обо всех. Дальше почувствовала доброту ко всем, скоро, скоро уже появится человек. Все. Вот у тебя силы есть, доброта ко всем есть, ты чувствуешь счастье в отношениях с людьми, у тебя хорошая самодостаточная жизнь, скоро появится человек. Если тебе положено по судьбе. Бывает очень редко, очень-очень редко, когда Бог... Никого не даст, потому что ну, у тебя жизнь предназначена для других целей. Уже это запланировано в твоей жизни. Очень редко бывает. Не думайте, что это будет у вас. Но кому надо, кого так это будет, Бог подскажет сердце. Не скажет, что это твоя жизнь. Вот В основном у всех людей такого нет. У всех в основном всегда семья. Понимаете, семья. Ну, есть миссия, есть семья. Итак, кризис не надо воспринимать как обреченность. Если человек воспринимает его как обреченность, значит так и будет. Вот считаешь, что будешь одна, сходила еще в бабки-гадалки, она тебе тоже помогла, вот, то значит так одна и останешься. Потому что ты неправильно воспринимаешь кризис. Кризис это ступенька, а ступенька всегда означает, что ты втыкаешься во что-то. Тебе надо прыгать дальше, подниматься, это ступенька. Ну, нужно совершать усилия какие-то над собой. И это усилие всегда, в основном, 90 процентов означает вера. Ну, то есть надо менять веру, потому что есть три типа веры. Есть вера в невежестве. Человек в страхе живет, он боится всего там. Вот Олег Геннадьевич, вы не понимаете просто, это как мне на лекции один человек говорил, вы не понимаете просто, что коронавирус только начинается. Скоро будет все совсем плохо, будете ходить все в масках вообще по улицам. Все. Потом нам через вакцины чипы будут вводить, понимаете? Потом у нас тотальная слежка за нами будет. Мои хорошие, тотальная слежка за вами уже есть. Вы знаете об этом? Вы же за, за вами, за всеми следят уже. Кто следит? Господь в сердце. Вот находится в сердце Господь в виде совести. И следит за вами, за каждым вашим шагом. Но вам от этого холодно или жарко, вот все ваши поступки Господь знает. Ну, как бы и что? Что меняется в тоже? Ничего не меняется, все нормально. Как жить, так и живем. Или вот этот вирус теперь все. Вот эта вот вера в невежестве, она гасит человека, гасит людей. Если люди начинают читать эти все новости, слушать, у них крыша начинает ехать. Почему? Потому что все дерьмо с этой планеты, они начинают в башке собирать. Но если как бы ты только в дерьмо одно воспринимаешь, то от тебя вонять начнет. В результате рушится семья, рушится здоровье. Но человек постепенно деградирует, потому что он не в Бога верит, а в злые силы. Он не понимает, что Бог всем этим контролирует в этом мире. А Бог это, он, это воплощенное счастье, воплощенная любовь, воплощенная доброта, воплощенная сила, воплощенное могущество, справедливость. Все в нем есть. И он управляет этим миром, они а не властители денег, там, надсоны, еще кто-нибудь, как вы думаете. Вот эти все теории, это все вера в невежество. И она ведь вера в невежество и раньше жила в сердцах людей, понимаете, просто по-разному. Ну, так, раньше как бы верили в невежество по-своему, теперь по-своему. Все это меняется, но суть одна, что люди в невежестве, они пугливые, они начинают все бояться, они думают, что «Ничего хорошего в этом мире нет, в Украине ничего хорошего нет, надо валить отсюда, скоро будет еще хуже». А наоборот, интересный момент, что в Украине начинается подъем потихоньку. Хоть вы об этом не знаете, но у вас начинается подъем. И подъем этот будет характеризоваться стабилизацией одного правителя. Вот если, допустим, один человек начнет удерживаться у власти, а скорее всего вот с этим правителем так и произойдет, то у вас будет все лучше и лучше жизнь. И это уже пошло, вот я чувствую уже подъем. А если ты у тебя вера в невежестве то ты ничего не чувствуешь, ты только думаешь, что все плохо. Вот, допустим, интересно, как жизнь складывается у этих людей, э, называется перелетной птицы я их называю. Вот смотрите. Давайте вообще жизнь в странах всегда волнами идет. Эти волны идут десятилетиями, не за один год. Вот смотрите, допустим. Жизнь идет вниз. Жизнь идет вниз. Сверху, вниз. Да? Перелетная птица. Думает, надо лететь в страну, где все хорошо. В стране какой все хорошо, значит, наверху, да? Прилетел туда, в эту страну, там же уже наверху, значит, дальше все будет куда? Вниз. Потом думаешь, блин, здесь тоже все хреново, перелетная птица, нужно лететь там, где все хорошо, прилетел там, все хорошо, дальше вниз. И так всю жизнь. Теперь человек, который переждал, все, все плохо, да, переждал, дальше вверх. И думать, что вот в этой стране все будет всегда только плохо, полная бредятина. Это означает, что у человека нет мозгов, как устроен этот мир. Понимаете? В любой стране может быть очень плохо. В той или этой. Сегодня хорошо, завтра тяжело. Это просто так законы мироздания работают. И просто подожди чуть-чуть. И у тебя будет все хорошо. Если ты туда скачешь, там не хорошо, значит там будет хуже. И опять перескакал, опять хуже, опять перескакал, опять хуже. А ты переехал в другую страну, тебе надо лет пять, чтобы вообще понять, как там жить. Потому что там будет адаптация же, понимаете? Это не то, что ты там сразу, опа, и как бы дружба Фронтча, да? Нет, все будет не так, как ты думаешь, потому что ты там чужой, там другой менталитет. Там другие привычки, взгляды людей, по-другому надо жить, работать. Вот кто из вас жил в другой стране, поднимите руку. Где вот вы жили? В Венгрии жили, да? В Венгрии люди очень, очень пунктуальные такие, строгие, не терпят никакого как бы отклонения от правил. Очень такие брезгливые к неправильным вещам. Если, допустим, что-то не так, они не забудут это. Тебя на метку, на плохую ставят. Уже ты как бы все помеченный. Дальше не знаешь, куда бежать. Так? Да, теперь Испания. Испания. В Испании совсем другая культура, вообще противоположная Венгрии. Там люди очень эмоциональные, они очень э, навязчивые в общении, то есть они как бы очень сильно дружат, потом сильно обижаются. Как бы. Вот. ну то есть как бы там люди в целом душевные, но э, там тоже не просто, потому что они ну, как бы очень эмоционально и активно себя ведут, то есть с ними очень тяжело иногда вот, работать вместе там, то обиды, то любовь там и все прочее, так или нет? А? Югославия. А, Югославия. Я понял. В Югославии, я не знаю, я там не был. Но везде свои, везде свои веселости, понимаете, везде свое что-то. Вот. Ну, как бы, поэтому живи там, где живешь. Вот ты там родился, ты знаешь людей, чувствуешь культуру, как бы, и все прочее. Вот так. Но если не нравится, ну съезди там, помучайся, где-нибудь в другом месте. Тебе нравится, если. Хочешь помучиться, помучайся. Поймешь, что везде все одинаково, везде надо включаться в жизни, менять себя, работать над собой и так далее. Здесь все одинаково. То есть страна тебе не поможет. Меняйся и будешь счастлив. Так, такой принцип. Вот. Не то, что в Венгрии плохо, там тоже хорошо. Там, ну, тем, кто там, кому там нравится жить. Там нужно свое, своя природа людей, свои особенности. Я не против Европы, Америки. Я против того, чтобы человек думал, что где-то лучше. Живи там, где ты живешь, и будь часто. Развивайся.